Всем привет! Сегодня у меня будут топеры на изомальтовой основе. У меня уже готовы вафельные картинки, распечатаны вафельной бумаге для двоих наших сыновей. У них день рождения через три дня. Это Саня, а это Женя. А на четыре года. Если кто не знает, это герои из фильма «Тихоокеанский рубеж», где егеря сражаются против Кайдю, который выходит короче, из океана. Очень интересный фильм, и он так впечатлил ребенка, что он не может забыть. Поэтому, воображая, постоянно играет в сражения роботов и кайдю. Выбираю, какие у меня герои будут на изомальте в виде леденцов стоять с топерами на торте и вырезаю. картинки готовы в кастрюльку с толстым дном высыпаю изомальт у меня значит я высыпаю примерно 150 грамм и ставлю на огонь растапливаться я поставила на маленький огонек уже начинает снизу плавиться и тихонечко перемешиваю короче дело чтобы у меня изомальт стал однородного цвета то есть прозрачного Изомальт растопился, я выключаю огонь, и мне нужно немножко снизить температуру, чтобы он был не такой жидкий, и пузырьки вот эти все ушли. Значит, изомальт стал прозрачным, и вот сейчас я буду поливать с помощью ложки, потому что с ковшика поливать не очень удобно. Беру небольшое количество, и прямо на картинку. Изомальт остыл, можно снимать только в перчатках, потому что останутся отпечатки пальцев, что не очень хорошо. Вот такая надпись. Теперь укладываю мои леденцы другой стороной то есть на лицевую сторону и сейчас буду прикладывать шпажки приклеивать изомальт у меня до этого времени все все время точнее стоит на минимальном огне на самой какофорке подгревается. беру шпажку и заливаю изомальтом сверху чтобы она у меня приклеилась топеры готовы вот такие они Классный, леденцовый получается. А что самое интересное, очень красиво смотрится, потому что вырезается по контуру. И, допустим, когда на мастике, то ну, не так смотрится. Вот такой робот-егерь. Надпись. Классная, с Человеками-пауками. И такой Человек-паук.